Друзья, всем привет! Меня зовут Савченко Екатерина. Так как это видео, я думаю, в скором будущем насчет гулять по интернету, авторские права находятся у меня, вот мой инстаграм на всякий случай. Сегодня мы с вами поговорим о том, как правильно проводить встречу и о том, как продавать систему. Потому что система в бизнесе – это, наверное, ну, наверное, самый важный инструмент. И сразу же я хочу разрушить все ваши воздушные замки и представление о том, что существует какая-то идеальная встреча что существует какой-то идеальный скрипт как показывает практика те материалы которые мы придумываем постоянно они устаревают ну буквально каждые полгода поэтому вот этот моя подача информации она возможно будет актуальна еще в ближайшие 6 8 месяцев через 6 8 месяцев мы с вами посмотрим что у нас получилось да и наверное придумаем что-то новое сегодня у нас шестое с вами Октября 2017 года. Перед тем, как вы начнете все-таки возможно проводить встречи по той технологии, которую даю вам я, я все-таки рекомендую зайти в ваш личный кабинет в Велови и почитать скрипт. Да? То есть, та подача информации, которую преподношу я, она, возможно, не каждому подходит. Да? То есть, еще раз повторю: что моя система ведения бизнеса и продажи продукта и бизнеса, да, она немножко отличается от, может быть, даже того позиционирования, которое делает компания. Но та технология, по которой работаю я, она показала свою эффективность, и моя задача – научить вас делать то же самое. Поэтому самое первое, что мы с вами будем делать на встречах – это продавать систему. Теперь услышите меня правильно. Система, которую мы придумали в рамках нашей команды, она на 90% автоматизирована. Если вы научитесь на встрече вашему новичку продавать именно систему, ему будет вообще все равно, в принципе, какой компании развиваться, какой продукт двигать, потому что у него все равно по-любому 100% будет получаться. Итак, как выглядит эта система? Друзья, у нас с вами есть одна календарная неделя. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Что у нас с вами происходит и должно происходить на постоянной основе? Каждый вторник у нас в некоторых городах России, и если в вашем городе не проходит городской бизнес-клуб, вы должны стать первым человеком, ключевым человеком и взять на себя ответственность начать эти бизнес-клубы проводить, проводить. Каждый вторник в 19.00 у нас проходит городской бизнес-клуб. И он должен проходить в таком формате, что... 70% новичков будут гарантированно всегда говорить вам «да». Ну, то есть статистика будет играть следующим образом. Кто-то будет говорить «нет», уходить долго думать, а кто-то будет говорить нам «да». Тот человек, который после городского бизнес-клуба, который проходит каждую неделю в вашем городе, неважно, пришел на него один, два, три, четыре человека, это городской бизнес-клуб, со временем люди начнут, ну, оборот людей начнет приходить все больше и больше. Те люди, которые сказали вам «да», с ними нужно устроить вторую встречу, в среду либо в четверг. Здесь у нас с вами будет вторая встреча. И на этой второй встрече человеку нужно доразъяснить какие-то моменты, которые он еще, возможно, не понимает. Да? Ответить ему на вопросы, помочь разобраться в маркетинг-плане, еще продуктам угостить побольше. Что-то нужно ему тут ответить. И э, здесь нужно максимально приложить работу для того, чтобы в среду либо в четверг совершить человеку активацию в бизнес. Да? Наша задача, конечно же, заводить людей в бизнес на бизнес-пакет, потому что это и партнерам нашим выгодно, потому что они получают больше бонусов на старте, и вам выгодно, потому что за каждого подключенного партнера вы получаете очень щедрый стартовый бонус. Итак, в среду, в четверг мы с вами устраиваем вторую встречу и активируем человека в бизнес. Почему нужно активировать его именно в среду или в четверг? Потому что в пятницу на постоянной основе в 19.00, и если это у вас не проходит в городе, вы должны стать инициатором и начать это проводить, у нас проходит система, которая называется «Запуск в бизнес». То есть на запуске в бизнес мы даем человеку технологию, новичку, да, из шести шагов. Что нужно сделать, чтобы уже со следующей недели выйти на доход 30 тысяч плюс? Сюда приходят только активированные партнеры в бизнес. То есть те люди, которые приняли решение заниматься бизнесом, имеют право прийти в пятницу на запуск бизнеса. Думающие, новички, любители, там, смотрители, ценители сюда не допускаются. Это только информация для активированных партнеров. И далее. То есть у нас есть система мероприятий на земле. У нас есть с вами городской клуб, гарантированно каждую неделю. У нас есть с вами личная встреча. И у нас есть с вами система «Запуск бизнес». Это для тех партнеров, которые находятся с вами в одном городе. Но мы с вами прекрасно знаем, то, что сейчас энное количество партнеров не хотят работать на земле, они хотят строить свой бизнес онлайн. Ну, то есть хотят строить бизнес в интернете. Для них точно так же есть определенная система построения бизнеса. Каждую среду а, в 16 13 и 20.00, эту информацию нужно уже будет уточнять у вас, у ваших партнеров, потому что время, возможно, будет меняться, да, мы проводим а, здесь вебинары со слайдами, с красочным объяснением нашего продукта и бизнеса через вебинарную комнату, то есть нужно установить приложение на телефон, раскидать там ссылки, искать слушай, Петя, есть классная тема, зайди сегодня, послушай вебинар. Ты же стал у себя возможность зарабатывания в интернете, да? Твоя задача что делать будет? Только подключать туда людей в этот наш процесс. У нас проходят вебинары. И дальше. Каждую среду я провожу в рамках компании «Вилавиль» через канал «Про Т8» прямые эфиры. Кстати, прямые эфиры вот с этого канала проводят несколько людей, Каждый день, кроме вторника, потому что вторник у нас городской бизнес-клуб. Поэтому, я думаю, там на любой вкус и цвет найдется человек, который вам будет нравиться по энергетике, по манере своего рассказа про бизнес. Поэтому вы здесь разберетесь и выберете. Да? То есть каждый день есть мероприятие для людей через канал Прот 8, презентация продукта и бизнеса. И плюс у нас есть каждую среду вебинары. Они точно такие же по насыщаемости, как вот эти вот городские клубы, которые проходят у нас с вами во вторник. Да? Но эта штука у нас с вами проходит в среду. Далее, те партнеры, которые пришли на вебинар, им все понравилось, вы точно так же в среду, в четверг, в пятницу, либо в субботу устраиваете этому человеку вторую встречу через FaceTime, через там, я не знаю, Skype, как вам удобно, да? Для чего? Для того, чтобы помочь ему зарегистрироваться, активироваться в бизнес. Почему? Потому что каждое воскресенье в 10.00 на постоянной основе Запуск в бизнес идет у нас через вебинарную комнату. То есть те партнеры, которые работают через интернет, они приходят на презентацию, им все нравится, они активируются в бизнес, и они точно также будут получать технологию вот здесь вот в воскресенье на запуске в бизнес Они получат те же самые шесть шагов, и они сто процентов будут знать, что же нужно сделать с понедельника, для чего, для того, чтобы строить наш с вами замечательный бизнес. Это первый элемент системы, да? то есть и со следующей недели уже вы можете еще новичков приглашать в систему, да, включать вот в эту, и ваши новички уже могут своих людей приводить в систему. То есть это как такой снежный ком, который наматывается, наматывается, наматывается, все больше и больше, и больше людей будут приходить и пользоваться нашей системой, если вы будете правильно именно преподносить человеку вот эту вот а, системность. То есть это история, которая закрывает людей в бизнес с конверсией 70-80%. Но ваша задача что сделать? В эту систему ежемесячно, ежедневно, и еженедельно включать максимальное количество партнеров. То есть если вы пригласили на городской клуб, либо на вебинар одного человека, ну, конверсию, статистику вы поняли, да? То есть нужно максимальное количество людей. Теперь с мы разобрались. То есть это первая история, о которой я рассказываю человеку на встрече. Я ему говорю, Петя, Привет. Я занялась интересным бизнесом. Я уверен, тебе будет интересен бизнес, в котором 90% за тебя будет автоматизировано. Твоя задача просто давать людям информацию, включать их в эту систему, и как бы, дальше уже будет результат, увидишь сам какой. То есть он реально будет классным. Твоя задача просто мне довериться, включиться в эту систему, а дальше она уже пойдет по накатанной, как снежный ком. Это первое, что я говорю человеку при встрече, а потом рисую ему вот эту систему. Далее, как только я рассказываю человеку вот про эту систему, я начинаю давать ему уже информацию про наш продукт. Я не говорю много. Я никогда на первой встрече не рисую никакой маркетинг план, чтобы вы понимали. То есть я вообще никогда людям не рассказываю про маркетинг-план. Поэтому, если у вас с этим есть какие-то проблемы, не переживайте, не пайтесь, это вам вообще не пригодится. Потому что человеку самая главная задача это показать, как заработать первые деньги. Первые деньги можно заработать стартовыми бонусами. Но об этом уже попозже мы с вами сейчас поговорим. Итак. Я говорю, теперь смотри, систему понял, тебе было бы интересно, вот как бы, смотри, просто вот, как бы, в эту систему людей включать. Человек говорит, ну, обычно да, да. ну, а теперь что за тема-то? Я ему говорю, слушай, я строю бизнес на партнерской программе, то есть я ищу людей, которые будут продвигать на рынок очень крутой инновационный бренд. Я не говорю, что это какой-то уникальный продукт, потому что слово уникальное уже, ну, как бы замылено, да? То есть у нас есть классный сибирский продукт, очень понятный русскому человеку, вот, он делается из пихты сибирской. Ты вообще любишь пить сок? Ну, человек говорит, да, люблю. Слушай, а свежевыжатый сок, ты же больше любишь пить? Он говорит, ну, конечно. Слушай, я тебе предлагаю строить бизнес на свежевыжатом соке. Классная тема, которая делается из шести таежных дикорастущих ягод, без консервантов, без красителей, без ашек, ешек, каких-то стабилизаторов, эмульгаторов и так далее, так далее, так далее. Понимаешь? Он говорит, понимаю. Теперь смотри, то есть это необычный сок на самом деле, да? А, Толстолобые мужики в Томске, Несколько лет назад придумали такую штуку, как Сибэкспи Комплекс. Я тебе сразу немножко сейчас медицины расскажу, чтобы ты понял смысл да, того, что это не просто какой-то сок, да, что это реально классная штука. А потом мы с тобой уже немножко говорим, как денег на этом заработать, да, включая людей в нашу систему. Он говорит, окей. Я говорю, смотри, Сибэкспи Комплекс состоит из трех компонентов: Полипринолы, клеточный сок пихты и паста Сидженси. Что это такое? Да? Смотри. Полипринолы – это строительные кирпичи для наших с тобой клеток. И в каком-то там, по-моему, в году их внесли в реестр э, на территории Российской Федерации каких-то жизненно необходимых э, компонентов или ингредиентов для жизнеобеспечения человека. То есть эта штука очень-очень классная. Кстати, если ты говоришь по-английски, ты можешь зайти там, на английскую версию Википедии и посмотреть. То есть, там, ну, то есть это Википедия.орг. да, по-английски полипринолс и посмотреть. То есть там эта штука доходит по стоимости там, на бирже до 100 тысяч долларов. Да? У нас, смотри, суточная доза стоит продукта, порция 100 рублей. В 100 рублей сможешь себя на здоровье тратить каждый день? конечно, могу. То есть никто не скажет, нет, не могу, это дорого, да? Ты говоришь, ну, отлично, смотри, у нас есть с тобой человеческий организм, да? То, что наш организм с тобой входит, ну, извини, дружище, то из него, конечно же, и выходит, да? Вот, но то качество продуктов, которое мы с тобой употребляем, ну, мягко сказать, не очень хорошее, да? То есть, я, моей нет задачи тебя в чем-то убедить, моя задача просто дать тебе информацию, да, и понять, ну, интересна будет тебе эта штука или нет. То есть, вот смотри, вот все продукты питания, которые мы с тобой употребляем каждый день, пьем воду, едим соль, там, пьем шампанское, едим шашлык, там, не знаю, ротбол, чипсы, там, салат оливье. Мы всегда с тобой работаем на клетку. Всегда. Мы всегда работаем на внутриклеточном уровне. То есть, ты прекрасно понимаешь, что все, что ведь шлаг, который мы с тобой кушаем, мы с тобой, ну, кушаем всякую ерунду. Он ну, не, то, что, знаешь, как, не очень благотворно влияет на нашу с тобой клетку. Поэтому компания Веловин, которая вот сегодня я тебе делаю презентацию, да, она занимается вопросами продления и сохранения молодости. И вот эти продукты, соки, которых я сейчас тебе буду рассказывать, да, они восстанавливают клеточную мембрану. Поэтому вот этот первый ингредиент, про который я тебе рассказала, эти полипринолы, это такие штуки, это кирпичики, из которых состоят мембраны клеток, всех овощей, фруктов, ягод, ну, в принципе, любой пищи, которую ты должен получать каждый день, ну, в своем обычном рационе. Да? Но, к сожалению, в том рационе, который мы с тобой получаем каждый день, там не то, что полипринолов нет, там осталась просто вот, ну, реально голимая клетчатка, которая позволяет нам спокойно, ну, слава богу, в туалет ходить. Да? Вот. И вот эти полипринолы, они мы нашли их в огромном количестве в пихте сибирской, которая растет, ну, у нас с тобой в тайге, То есть есть определенная квота на лесозаготовки. Мы забираем вот этот вот зеленый лапник, и из них делаем полипринолы. Да, мы в месяц добываем от 20 до 40 килограммов вот этих самых полипринолов, которые по действиям ферментов нашей с тобой печени, да, кстати, я тебе хочу еще сказать, что клетки печени регенерируют за месяц на 72%. Прикинь? Ну, то есть это клинически заказанная история. Это вообще бомба, понимаешь? То есть это продукт, ну, очень, очень крутой. Вот. И поэтому по действиям ферментов нашей печени, эти клетки преобразуются в наши человеческие клетки, да? Из нашего организма они никуда не вымываются, потому что они ну, идут в накопление И они начинают восстанавливать с тобой, нашу с тобой мембрану клеточную Жить клеточную нашу с тобой да? То есть пропускается легко клетку кислород Клетка защищена, мембрана становится плотная Защищается от всяких там свободных радикалов и всякой-всякой гадости вот. И поэтому у нас с тобой, когда восстанавливаются клетки У нас с тобой восстанавливаются наши с тобой ткани у нас с тобой восстанавливаются наши с тобой органы, и у нас с тобой восстанавливаются все наши с тобой 12 систем. Ну, то есть мы с тобой понимаем, что человек состоит из 12 систем. И все эти системы представлены на примитивном уровне обычными клетками. Вот. Это касательно полипренолов, которые есть в продукте, и они очень-очень весомые, да. То есть второй компонент, который находится в продукте, это клеточный сок пихты. То есть в клеточном соке пихты огромное количество железа, огромное количество магния и огромное количество витамина С. Ну, то есть, что такое железо? Да, кстати, железо у нас трехвалентное в продукте. Трехвалентное железо дает нам с тобой стопроцентную уверенность в том, что работа нашей с тобой эндокринной щитовидной системы будет стопроцентная. Магний, ну, телевизор смотришь уже все, магний B6 Forte, твой дороже, у меня дешевле, да? То есть, это работа над тобой нашего сердца. И огромное количество витамина С, это что такое? Это иммунитет. Ну, то есть, иммунитет это не просто сопли и ОРВИ. Иммунитет это, как минимум, еще профилактика рака. Где у нас там формируется иммунитет? Это тимус, это спиной мозг, это наш слабый кишечник. То есть остальное, основные все наши болезни идут от того, что мы с тобой что делаем? Кушаем неправильную пищу, грязные руки, все это попадает. Ну, у 99% людей на земле 100% проблема, э -э -э, есть дисбактериоз, ну, грубо так скажем. Да? Вот. И следующий компонент, который мы используем, это, вот, кстати, самый старый компонент, это паста CGNC. В простонародье это хвойная паста, хлорофилл-каротиновая паста. Ее использую еще во, во времена блокадного Ленинграда для лечения цинги, для лечения язвенной болезни. Так вот, это классная ранозаживляющая штука. Вот. Ну, про медицину хватит мне тебе рассказывать, да? То есть ты понял, что ну, продукт реально ценный, вот, и он реально классный. Я тебе сказала, что стоит он всего лишь там, 100 рублей в день. Ну, я думаю, можешь себе позволить потратить такие деньги. Вот. Плюс я тебе хочу сказать, что у тебя будет хороший иммунитет, у тебя будет нормальный обмен веществ, у тебя дети перестанут болеть, у тебя чаще перестанет плакать, потому что у нее давление, что у нее болит там, голова, еще что-то там. То есть у тебя жена будет такая энергичная, нормальная, кожа, волосы, ногти, там все будет расти, да, ты не будешь по этому поводу париться. Вот, и плюс ты, если будешь потреблять продукт, ну, вернешься очень быстро в ресурсное состояние. Я тебя сразу хочу предупредить, то, что люди при использовании тайги делятся на две категории, 20 на 80. 80% людей чувствуют быстрый прилив энергии. Ну, то есть, вот как бы выпил, и вечером уже как бы что-то чувствуешь, да, это... У тех людей, которые ну, менее зашлакованные, такой есть эффект. 20% людей первое время спят. Ну, то есть клетка начинает насыщаться кислородом, ну, как вот в область приезжаешь, куда-то свежий воздух, ну, всегда поспать хочется, да. Здесь то же самое, потому что у нас с тобой стопроцентное кислородное голодание, потому что мы с тобой живем в мегаполисе, понимаешь. 20% людей от трех где-то дней до двух недель, до двух недель спят. Ну, то есть это мой личный пример. Я спала две недели как сурок. Прям вот, прям меня вырубало. Вот. О чем это говорит? О том, что организм начинает восстанавливаться. Он наконец начинает получать что-то такое, что помогает ему защитить и восстановить клетки. Поэтому просто дайте чело э, своему сказать, человеку, дайте своему организму возможность просто выспаться. Вот и все. Об этом нужно человека предупредить. О, и еще самое главное, я тебе хочу сказать, там, условно, Петя его зовут, да, Петя. То, что э, где-то 80% людей, опять же, да, первое, что чувствуют, это изменения во сне. Ну, то есть, ты, возможно, будешь утром легко просыпаться, и, возможно, будешь ночью быстро засыпать, и будешь быстро восстанавливаться за тот период, за который ты, ну, улег в 12, там, да? то есть, надо проснуться в 6. То есть, ты за этот период восстановишься, и в 6 утра проснешься нормальный. Ну, то есть, ты проснешься такой, какой ты должен быть. Окей? Человек говорит, окей, все классно, мне все понятно. Итак, про продукт мы ему рассказали. Ну, задаешь вопросы. Интересно? Давай с тобой выпьем сейчас тайги, да? То есть мы с собой всегда навстречу приносим тайгу. Мы всегда на навстречу тайгу наливаем. И сейчас я, мы достаем эти три продукта. Blend, Splash и экстра. Я всегда ношу три. Пользуюсь я сама только двумя. Это бленд и экстра. Миша у меня пользуется а, всеми тремя продуктами. То есть ему, например, сплэш очень нравится. Мне не очень. Ну, неважно. И я достаю ему три продукта, точно так же рисую. Экстра, бленд и сплэш. Да? Достаю маленький пузырек и говорю, смотри, любого из нашего продукта хватает на 25 дней. Сплэша хватает на 33 дня. Теперь слушай, что это такое. То есть экстра – это та штука, которая тебя быстро восстанавливает. Восстанавливает. Бленд – сюда мы добавили сок шести растущих ягод. Попей, почувствуй, какой кисленький, какой классный, чувствуй, что абсолютно натуральный продукт, да? То есть, сохраняется эта штука, консервируется за счет природного мальтола, который находится внутри. Классно, да? То есть, бленд – это наша с собой защита. То есть, это укрепление нашего с собой больше иммунитета. То есть, эта штука, ну, прям очень хорошо заходит мамочкам, эта штука прекрасно заходит детям и так далее. Экстра лучше всего заходит тем, кто постарше, кому надо восстанавливать быстрее свои там, внутренние органы, клетки и так далее. И так далее. А сплэш – это быстрый активатор твоей энергии, да, то есть это быстрая энергия. Ну, у всех по-разному эта штука действует, поэтому я, если честно, с ну, с вашего разрешения буду на ней зацикливать оценку, потому что я ей, ну, честно говоря, не пользуюсь, да? то есть вот эти два продукта, они реально очень классные и ходовые. Вот, то есть это восстановление, а это наша с вами защита. И что мы, в принципе, что такое Тайга-8? Это хвойный витаминно-энергетический комплекс. То есть, когда ты человеку говоришь такое долгое слово, он говорит, ага, хвойный, значит, как бы ну натуральный, полезный, да? Витамины, ага, есть витамины. Энергетический. Вот здесь человек может засомневаться. Почему? Потому что э, слово энергия и слово здоровье у нас с вами никак не ассоциируются. Почему? Потому что весь телевизор заварен рекламой Рэдбула, там, Адреналин Раша и вот это все-все-все. То есть, надо объяснить ему, что продукт дает тебе стопроцентную живую энергию, ту самую, которую ты должен получать с обычной пищей каждый день. То есть у нас с тобой, Петя, только два способа получить энергию. Это сон и это еда. Для тех, кто не занимается спортом, для тех, кто не йог и не питается энергией солнца. Да, мы говорим про большинство. Это сон и это еда. Сон у всех людей ужасный. Не высыпаемся, ночью просыпаемся, утром вставать не хотим. Еда... Фух, рассказывать не буду. Не все, я думаю, покупают себе вазбуки Вкуса или в Глобусе Гурме хорошие, качественные там эко-продукты. Либо у кого-то есть, допустим, деревня и там огурцы, помидоры и так далее, картошку мы с вами кушаем. Нет. Поэтому, ну, вот это все у нас с вами под сомнением, да. И Тайга 8, она помогает, как сказать, ну, вот эту штуку, она нормализует сто процентов. Нет такого человека, который бы сон не нормализовался. Это я прям сто процентов говорю. Вот. А в еду а, она помогает все-таки, добавляет те не, элементы, которых не хватает нам в обычной пище. Да? Она их ну, усиливает, вот эти все штуки, обменные процессы, ферменты и так далее, и так далее, и так далее. Итак, то есть ты понял, у нас есть два продукта. Теперь я тебе хочу рассказать немножко про бизнес. Ну то есть смотри, сейчас я тебе прям буду рассказывать по-простому. Вот я сейчас тебе грузану вот с этим продуктом, но я просто хочу, чтобы ты понимал, да, потому что ты мой друг, у меня нет же задачи тебя там развести ни на деньги, ни, там, ни на эмоции, ни на что, я просто хочу, чтобы ты научился денег зарабатывать вместе со мной. Кстати, про эту тему у нас в городе вообще никто не знает, Вот. и если ты понимаешь, что такое бизнес первым зайти, то ну, все у нас с тобой в руках. Итак, давайте теперь вернемся к самому интересному, да? То есть я тебе сегодня предлагаю свой собственный бизнес, вот прям бизнес, прям бизнес-бизнес. Как ты думаешь, сколько стоит денег, чтобы вот, вот просто бизнес открыть? Ну, то есть он что-то отвечает. Я тебе, и вы ему говорите, смотри, я тебе предлагаю сегодня бизнес открыть за 35 тысяч 300 рублей. Почему так? Это плюс комиссии и да? Тебе за эти деньги компания присылает коробку продукта. Там 20 продуктов и продукции на 50 тысяч рублей. 20 продуктов – это всего лишь 10 наборов. То есть у тебя будет 10 экстр и 10 блендов. Да, окей? Okay? Он говорит, окей. Okay. Ну, то есть, ты понял ценность продукта? Он говорит, ну да, понял. Как бы Ты бы хотел такой продукт пить? Он говорит, ну наверное, хотел бы. То есть ты понимаешь, что у тебя в окружении же есть чисто гипотетические люди, которым можно этот продукт продать. Ну для которых 100 рублей денег, как бы не деньги. Он говорит, да, конечно, есть. Ты говоришь, окей, okay, смотри, нам надо с тобой найти 10 человек, давай найдем с тобой за 3-4 дня. Продадим им продукт, ты вернешь себе свои собственно вложенные деньги, то есть ты ничем здесь не рискуешь, потому что у тебя за твои деньги приходит продукт. Классный, да? За 3-4 дня мы с тобой возвращаем свои собственные деньги, и у тебя еще чистая прибыль 14 700 рублей. От того, что ты продукт раскидал, Ну, ты продаешь его по той цене, которая указана на сайте. Понятно? Понятно. Ничем не рискуешь, ты это понимаешь? Да, понимаю. Смотри, я сам зашел на бизнес-пакет, у меня есть продукт. Кстати, сегодня, я, ну, возможно, ты у меня продукт купишь после встречи. Ну, может быть, ты хочешь, значит, для начала попробовать продукт. Окей? Вообще не вопрос. Он говорит, хорошо. Итак, смотри. Наша с тобой задача, что сделать? Есть компания белави -Li. Она производит сок. Полезный, классный, я тебе про него уже рассказала. Наша с тобой задача, купить один раз в жизни, один раз в жизни, каждый месяц на эту сумму покупать не надо, да? Одну большую коробку сока. Раскидать сок по своим друзьям, родным и близким, десятерым человекам. Кому-то из них сок понравится, и они скажут, слушай, Петя, классная тема, я бы, возможно, хотел покупать себе сок со скидкой. Либо кто-то скажет: Слушай, я бы хотел, наверное, строить бизнес вместе с тобой. Ты говоришь: ну и классно. То есть ты купил коробку с соком, ты красавчик, и ты начинаешь что делать? Раскидывать коробки с соком по своим друзьям, родным и близким. Каждый твой приглашенный человек, кто купит коробку с соком, компания тебе за это выплачивает шесть тысяч рублей. Стартовый бонус. Ну, то есть он говорит тебе спасибо. Ну, вот как Сбербанк говорит спасибо да, от Сбербанка за то, что ты там привел друга. Здесь та же самая система. Это называется партнерская программа. Сейчас, кстати, огромное количество а, всяких ресторанов, магазинов, всего что угодно, включает одноуровневый маркетинг. То есть компания Теле 2 сейчас это делает, МТС сейчас это делает. Ну, то есть много, много людей начинают включать однолинейный одно маркетинг например знаешь, наш мастер-шеф или как там еда на заказ то есть вот это вот тоже включает приведи друга получи там от него там 10 процентов или 15 процентов кэшбэк ну то есть это нормальная история дальше то есть смотри наша задача 1 2 3 4 недели давайте сразу расскажу как бы да ну примерно как это все может выглядеть то есть если мы с тобой начнем работать по технологии да Помнишь, я тебе говорил, что есть система, в которой мы просто с тобой включаем людей. То есть ты понимаешь, тебе велосипед изобретать не придется. За тебя специально обученные профессиональные люди будут проводить встречи, будут проводить презентации. Я буду тебе помогать проводить встречи и подключать твоих новичков в бизнес. Договорились? Договорились. Плюс, всегда есть возможность связаться с нашим вышестоящим наставником это со мной, по видеосвязи, по скайпу, как угодно, да, если вы в других городах. И она нам тоже с тобой что-то объяснит. Классно? Ну классно. То есть ты получаешь за эти деньги еще бизнес под ключ. Компания дает тебе всякие инструменты для развития бизнеса в интернете. Продуктовый лендинг, посадочная страница по продукту, интернет-магазин и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И плюс она дает тебе полную систему расчета бонусов, твой собственный сайт. Ну то есть бизнес под ключ. Смотри, наша с собой задача вот таким образом построить бизнес, чтобы ты за первый месяц мог заработать 50 тысяч плюс. Классно? Ну, то есть есть ребята, на самом деле, в компании, я лично их знаю, которые за первый месяц заработали 70 и 90 и даже 180 тысяч. То есть, ну, все зависит от того, с какой скоростью ты будешь работать. гнать тебя никто не будет, ты здесь сам работаешь в своей зоне комфорта, но если мы будем работать с тобой быстро, ты сможешь заработать много денег. Моя задача тебе помочь. Вот. Если человек начинает задавать вопрос, а ты сколько денег заработал, ты говоришь, я, я ничего не заработал, я эту тему искал всю жизнь, понимаешь? То есть ты первый человек, которому я про эту тему рассказываю, да? Ты мой друг. Ну, что-то ему расскажите. Ну, правду говорите. Обманывать человека однозначно не надо, да? Поэтому смотри, давай с тобой на городской клуб, либо на вебинар пригласи максимальное количество человек. Ну, то есть статистика сыграет 70%. Да? То есть если мы с тобой э, 10 человек проведем на вебинар, либо на бизнес-клуб, ну, 5-7 из них заинтересуются бизнесом, да? И дальше пойдут активироваться и покупать продукт. Поэтому на первой неделе наша с тобой задача, 1, 2, 3, 4, подключить... Пять партнеров в бизнес. То есть, если ты подключаешь 5 партнеров в бизнес, с каждого подключенного ты получаешь 6 тысяч рублей, компания выплачивает тебе 30 тысяч. То есть ты понял, я тебе рисовал что ты за месяц можешь 50 заработать. На самом деле 50, 30 и 70 даже можно заработать за одну календарную неделю. Нам нужно просто найти людей, которые ну, любят себя, хотят жить долго, которые любят и ценят своих родителей, которые хотят, чтобы их дети не болели, вот, и которые ну, просто ну, хотят жить знаете не не просто качество жизни, а вывести свою жизнь на, ну, реально новый качественный жизненный уровень. Окей? Okay? Он говорит, окей. Okay. Смотри, вторая неделя, нас заключается каким образом? Уже вот эти твои ребята, они начинают кого-то куда-то приглашать, да? То есть на городские клубы, либо на мероприятия. Кто-то может, ну, никого не пригласить. Неважно, да, это обычная статистика. Вот, третью неделю, ну, ты, ты тоже же можешь сюда кого-то еще пригласить на встречу, да? Можешь же пригласить? Ты говоришь, ну, конечно, могу, да? Ну, то есть... На третью неделю ты можешь кого-то приглашать. Вот эти новички свои сюда могут кого-то приглашать, эти сюда будут кого-то приглашать, да? Смотри, если вот по такой технологии работать, прям усиленно в течение одного календарного месяца, ты можешь заработать за первый месяц 180 тысяч рублей. Прикинь, 180 тысяч рублей можно заработать, если ну, людей включать активно в технологию. Но ты не можешь включать неактивно. То есть спешки никакой нету. Сам выбираешь скорость ведения своего бизнеса. Вот эти партнеры, которых ты пригласил, которые тоже включились в технологию, решили. То есть тут из шести, допустим, два, начали у тебя быть суперактивными. Да? Вот они за первый месяц заработают примерно 100 тысяч рублей. Вот те люди, которые вот здесь придут у них, допустим, еще два, ну или хорошо, там четыре, ну, у же по два, там они тоже пригласили. Вот эти ребята заработают где-то от 30, ну, вот как раз-таки до 50 тысяч рублей. Вот эти ребята в четвертом уровне, ну, они ничего не заработают, потому что они, как бы, ну, извините, э, только в бизнес зашли, да? Ну, то есть они только-только купили продукт. Ну, возможно, тоже кого-то успели пригласить на какое-то из наших мероприятий. То есть система выглядит вот таким вот образом. Вопрос в том, что вам с человеком на первой встрече Изначально нужно что сделать? Договориться. Договориться, по какой системе вы с ним будете работать. То есть есть договоренность. Вы не проводите никому никакие встречи до тех пор, пока человек не активировался в бизнес. Вы говорите ему сразу. Ты не вздумай никому звонить, никому писать. Ничего делать, не вздумай до тех пор, пока ты не прошел технологию запуск в бизнес. Потому что ты просто сейчас все себе испортишь. То есть, вот услышь меня, давай работать поэтапно по системе. Тогда у тебя будет стопроцентный результат. Ты не завалишь свой теплый список друзей. Ты будешь говорить правильные вещи. У тебя будет высокая компетентность. И тогда наш бизнес с тобой пойдет в гору. Поэтому сейчас что я тебе предлагаю? Я тебе предлагаю сейчас, ну, дать мне ответ какой-то. Ну, как бы, да или нет? Ты будешь со мной строить этот бизнес? Человек, возможно, задаст вопрос вам. Ну, я не знаю, мне надо подумать. И вот здесь вот уже, когда он говорит, что ему нужно подумать, должно включиться ваш внутренний ресурс. Потому что если вы будете бездарно проводить свои встречи, не закрывая людей на сделки, на встречах, ну, вы будете просто бездарно проживать свое время, да? потому что мы с вами на встречу, я не знаю, сколько сейчас потратили, там, 30-40 минут. Когда он говорит, я не знаю, мне нужно подумать, вы задаете ему классный вопрос, о чем? И здесь вы ему говорите, давай сейчас подумаем вместе, и начинаете рассказывать ему все то же самое, но только своими простыми словами. То есть, чем проще вы проводите встречу, чем, то есть вы называете, рассказываете ему свой собственный пример. Ну, то есть, я пришел, я купил, я пришел потому что, потому что, мне это надо потому-то, потому-то. И ваша задача в любом случае на этой встрече продать человеку продукт. Продать как угодно. Есть технология продажи за 100 рублей в день. Ну, то есть, ты говоришь, 2500. ну ты же говоришь, что это недорого. Ну, у меня сейчас с собой нет 2 500. Ты говоришь, окей, 100 рублей есть? Он говорит, да. Вот тебе мой номер карты, бери продукт, будешь мне каждый день по 100 рублей прислать. Окей? Окей. Он говорит, ну это не серьезно. Он говорит, не-не-не, слушай, ну, блин, я тебе доверяю, все нормально, не парься. Я просто хочу, чтобы ты попил, чтобы тебе понравился, чтобы просто разобрался, понимаешь? вот, А пока ты пьешь и разбираешься, походи на наши вебинары, на наши там э, э, инстаграмы, перископы. Просто послушай, что люди рассказывают, хорошо? Он говорит, ну, хорошо, все. Продукт нужно продать обязательно. Вот и все. Ребят, я надеюсь, что это видео было для вас полезное. Оно для вас раскрыло некоторые моменты восприятия этого бизнеса. И вы поняли, что вам нужно изменить в вашей подаче презентации. Всем хорошего дня прекрасного настроения.